6 мая всем добрый день прежде всего по маткам которые попали под экстрим холода были закоченевшие затем ожили и как они сейчас себя ведут одну матку убрали в начале ее активности только начала сеть, пошла решетка две матки хорошо работают но маточники Тихой смены появились в небольшом количестве Ну ничего, мы подыграем под эту ситуацию сейчас отводки на старых матках и на сколько там маточников будет запускаем в обгул Хорошие, Ранние матки, тихой смены, трутень уже есть для небольшого количества Но Одним словом одиночные матки подсаженные даже при смене поколения первого пчел приняты семьями и работают хорошо в двухматочном режиме тема в деле как расширяю я семьи температура бывает уже за 20 поэтому в сотохранилище держать опасно некоторые рамки в некоторых рамках появляется моль. Как я от этой моли ухожу и даю предварительно семьям на обслуживание эти корпуса? Там и малометки, и медовые еще. Ставлю сверху на семьи. Сверху над подкрышник, Утепление, то есть гнездо основное гнездо накрыто пленкой утеплением и по углам щели небольшие щели пчела спокойно проходит в эти щели и вверху стоит корпус суши не суши мед ну, довольно таки медовый еще корпус есть где работать пчелам. И вот проходит определенное время, делая контроль по этому корпусу, не обязательно разбирать гнездо. Покажет ситуация, сколько там находятся пчелы. Если пчела поднимается уже активно, значит через время неделя максимум и этот корпус я даю уже в гнездо на освоение предварительно пчела поднимается вверх подготовить ячейки то есть безболезненно именно пчела сама покажет готова ли семья к освоению этого корпуса вот открываю если еще мало пчел значит Рановато. Какую еще я преследую арифметику по пересчете на количество рамок расплода гнезда и сколько должно быть суши на расширение? Один к одному. Если, допустим, 10 рамок расплода разного возрастного поменялось... Первое поколение в семье и семья не просела, значит даю полностью корпус. То есть 10 рамок должно быть в гнезде и свободных. В 10 рамок расплода, значит 10 рамок даю медовых, малометки и так далее. Очень часто пчеловоды не рискуют расширять, держат зажатые гнезда. Затем это чревато роевой ситуацией на пол силы семьи. Единственное, какой, какого придерживаться правила, первое расширение, чтобы не рисковать, не охлаждать гнездо, я даю подниз. низ. Понятно, что вверху максимально комфортные условия по воспитанию расплода, все тепло вверху, пчела по мере увеличения будет опускаться вниз. Как только вниз она опустилась осваивать процентов 30 рамок, значит можно сделать ротацию корпусами, переставить вверх. Ну при условии хорошей погоды. Я так не делаю, а ставлю сразу вот этот третий корпус по мере заполнения его пчелами. Безболезненно, без опасения на то, что я как-то нарушу тепловой режим, микроклимат. В общем, так. Я показываю постоянно весной и говорю об этом. Для чего я ставлю корпуса предварительно сверху, над подкрышник, над утеплением для того, чтобы уйти и от поражения молью. Уже она там хозяйничает и дать возможность семье предварительно подготовить эти рамки. В общем, такой коротенький сюжет может кому-то что-то пригодиться. Всего доброго, до свидания, всем удачи.